Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия и я, Вика. Сегодня у меня разбор вот этого вот узора э, из последней коллекции Кученели Джемпер связан и Бомбер. И еще я видела, когда ходила в этот магазин, я думаю, вы все видели это видео, вот, еще был кардиган там с капюшоном именно этим узором. Что хочу сказать, что узор у нас... Э, я пощупав его там такое типа сваленного полотна там связано как бы не ну, в том смысле что э, неповторительно потому что оно э, полутрикотажное полотно, не связанное, а именно трикотажное полотно и еще с элементами валяния. Это в моем понимании. Вот на ощупь это так. Такое производится впечатление. Что я определила, девчонки, вот смотрите. Так, кстати, сра сразу схему за заскрините. Вот. Там очень просто. Мы вокруг до да около уже пару лет болтаемся вокруг одного узора. Вот смотрите, что у меня получилось. Кстати, по вашим подсказкам, мне подсказали вот эту вот детскую пряжу. Я на нее даже внимания не обращала. И это у нас ализе Бэйби Софти как бы детская пряжа, но я ее на ощупь вообще шикар, шикарная, ну шикарная, вообще бесподобная, ну детская, знаете, детская есть детская, цвет 115, вот метраж у нее в 50 граммах моточки по 50 граммов, 115 метров, это значит, что в 100 граммах 230 метров, ну и я здесь вяжу вот такой вот э, фокус, я придумала, значит резинка у меня связана в одну нить, а основной узор в две нити, чтобы приблизиться именно к величине вот этого узора, как бы этих дырочек, этой фактуры, вот к оригиналу. То есть, благо, вы знаете, мне очень помогает то, что я эту вещь видела как бы вживую. Да, и я ее потрогала руками и вот я могу воссоздать как бы максимально похожую текстуру и максимально похожий узор еще раз повторюсь это не не нету ну как бы не совсем не сто процентов то что там есть но визуально это очень похоже и узор и фактура ну вот вот это вот пушистость вот буду ли я вязать я наверное буду но это будет немного попозже сегодня у нас узор по по моделям я ничего объяснять не буду здесь у нас стопроцентный микрополиэстер эстер если я и буду вязать чуть ближе к лету чтобы это был как бы весенний бомбер да они а Зимняя вещь, потому что из микрополиэстера зимняя вещь получиться не может. Итак, узор у нас совершенно нам известный, простой и чуть-чуть с маленьким нюансом. Мы уже вязали кардиган от кучинели. Давайте я вот это уберу. И мы с вами свяжем образец. Значит, в том кардигане чуть-чуть я сейчас два, два ряда лицевыми петлями провяжу. И немного вам расскажу, что в том узоре просто... Немного не так вяжется изнаночный ряд. Все остальное точно так же. И получается другая пряжа, другая плотность и совершенно другой узор получается. Что по предварительному? Значит, у нас раппорт состоит из 4 петель и 4 рядов. Вот. Э -э -э Здесь у меня на схеме нарисована 8 петель. Ну, то есть два раппорта, да так -с. вроде бы все предварительно сказала Итак весь узор число петель кратно 4 вот значит первый ряд две петли вместе. С уклоном вправо. Вот так вот слева направо я вяжу. Там в следующем ряду это как бы после резинки. Это начальный ряд. Он подготовительный. Вот так вот. как бы Там возможно будет по-другому. Я буду менять. Сейчас я вам все как покажу. Два накида и две петли вместе лицевой с уклоном влево. Вот весь рапорт Четыре петли. Снова повторяем. Две вместе лицевой с уклоном вправо. Накид, накид, 2 вместе лицевой, с уклоном влево. Снова третий рапорт. У меня здесь для образца 14 петель, забыла сказать. Накид, накид, 2 петли вместе лицевой, с уклоном влево. И изнаночная. Так, кромочная изнаночная. Второй ряд. Одна изнаночная. Вот мы подходим к двум накидам. Первый у нас провязывается лицевой, второй изнаночный, далее 2 изнаночные, лицевая, изнаночная. Накиды провязываются, ли... первый лицевой, второй изнаночный, две изнаночные, лицевая изнаночная и изнаночная. То есть тут мы в принципе то вяжем по узору, ничего не считаем, все изнаночными, вот только первый накид всегда лицевой. Третий ряд. Здесь у нас дырки расположены в шахматном порядке. Накид. Один, две, две вместе с уклоном влево, две вместе с уклоном вправо, накид. Накид, две вместе с уклоном влево. Вот здесь вот мы влево Теперь не поворачиваем это будет так всегда то есть первый ряд по другому немного далее вот эти которые вправо мы поворачиваем и провязываем 2 вместе с уклоном вправо два накида то есть один с этого раппорта один со следующего 2 вместе с уклоном влево эти поворачиваем 2 вместе с уклоном вправо 2 накида Две вместе с уклоном влево. 2 вместе с уклоном вправо. Накид. Изнаночные. Это третий ряд. Четвертый ряд. Кромочная. Изнаночная, изнаночная, изнаночная. Три изнаночные. Первый накид лицевой. Далее три изнаночные. То есть, опять же, ничего не считаем, просто провязываем первый накид лицевой. Все остальные петли изнаночными. Вот, первый накид лицевой. И теперь начинаем с первого ряда. Вот здесь вот, смотрите, здесь вот единственное, что отличается от начала вязания, это повороты, да. Вот здесь мы, те, которые мы провязываем с уклоном справа, мы переворачиваем два накида, 2 петли вместе с уклоном влево. Снова те, которые вправо, переворачиваем 2 вместе, 2 накида, 2 петли вместе с уклоном влево и так далее. Вот далее мы все вяжем как бы вот так вот именно те, которые у нас поворачиваются вправо, вернее уклон вправо, мы их переворачиваем. Теперь смотрим, что мы, зачем мы следим, для чего вот эти вот повороты, чтобы у нас шла непрерывная вот одна лицевая вот так вот она волнами идет если мы не будем делать эти повороты то она будет такое корявенькое. хотя в этой пряже я вам скажу она не очень-то и видно но все равно вот такие вот детали они все равно играют свою роль да вот вот видите она пошла это как бы лицевая вот в принципе все девчонки вот весь узор узор пряжа комбинация большой плотности и малой плотности. Вот получается такой вот э, по итогу такой вот результат, девчонки. Ну, в общем, сегодня все. Я с вами прощаюсь. С вами была Вика из Школы Рукоделия. Всем пока-пока.